Очередной шедевр Джеймса Кэмерона в стиле киберпанка. Героиня очень милая, но своим внешним видом немного напоминает актера из небезызвестного клипа Светланы Лободы. Постепенно этот факт перестает смущать и начинаешь следить за происходящим на экране и сопереживать. Даже спустя столетия проблема социального неравенства стоит очень остро. Вокруг этого и закручена основная сюжетная линия. Визуальная эстетика картины на высоте. Окружающий мир проработан довольно хорошо, хотя в самом сюжете присутствует некоторый сундук. Возникло ощущение, что режиссеру просто не хватило времени, чтобы продемонстрировать все задумки. Действия сменяются быстро. Мелодрама переходит в экшен. Сражения с роботами перемежаются с сценами выражения подростковых чувств. Но в целом впечатление от фильма положительное. Хотя многие вопросы так и остались без ответа.